Приветствую всех зрителей на моем канале. Этот ролик я решил снять про охотничье хозяйство Тиммербек, которое находится внизу в низовьях реки Талас, в 50 километрах от города Тарас. В интернете практически нет информации о том, как ехать. есть только пару постов ВКонтакте, где указаны только координаты места. Прочитав эти посты и отзывы, я понял что не все отдыхающие люди, а также некоторые охотники и рыбаки могут безошибочно доехать до него. И поэтому я решил снять этот ролик специально для YouTube, где расскажу, как правильно доехать до озера Тимирбек и не заблудиться. Итак, начнем наш путь с перекрестка проспекта Джамбыла, это бывшая трудовая, и Мамбет-Батыра, это бывшая восточная улица. Едем около 5 километров в сторону села Бурыл, раньше оно называлось Ровное. Проезжаем село Бурыл, далее едем прямо примерно 25 километров, никуда не сворачиваем. На этом отрезке будем проезжать села Коктал, это бывший политоделок, Мырзатай, Житыбай, Ивановка, Мадымар-Интымак. После поселка Мадымар будет развилка, ведущая прямо и направо. Так вот, нам нужно повернуть направо. Едем 14 километров по асфальтированной дороге прямо, никуда не сворачиваем. Все ссылки и координаты я оставил в описании видео. Проехав 14 километров, будет опять поворот направо. Для ориентира на этом повороте есть табличка с надписью «Тимирбек». Поворачиваем направо и едем по грунтовой дороге 7 километров. Вдоль этой грунтовки по правую руку течет канал. Также едем прямо, никуда не сворачиваем, чтобы не заблудиться. Итак, проехав 7 километров по грунтовой дороге, мы добираемся до ворот охотничьего хозяйства. Заезжаем на территорию, проезжаем первую плотину, дорога будет уходить чуть левее. Далее проезжаем вторую плотину и едем прямо метров 300-400 и будет первый поворот направо. Поворачиваем и мы на месте. Мы прибыли в охотничье хозяйство Темирбек. Въезд на территорию платный, 500 тенге с человека, а с тех кто хочет рыбачить 1000 тенге за одну удочку. Здесь есть зона отдыха, где можно припарковать машину, разбить палатку, воспользоваться домиком. Есть еще платные беседки, стоимость которых, увы, я не узнал. Здесь также можно пожарить шашлык на бесплатных мангалах. Я их насчитал более трех штук. Также есть печь для казана, то есть вы можете с собой привезти казан и приготовить плов, либо какое-нибудь другое блюдо. Правда, о дровах нужно позаботиться заранее. Лучше привезти их с собой, так как на территории с ними проблемы. На Тимирбеке можно отлично позагорать под жарким южным солнцем Казахстана. От всей души искупаться и поплавать в чистой воде. А также для любителей понырять в воду есть деревянный пирс которого прыгать одно удовольствие. Глубина воды около трех метров, так что нырять абсолютно безопасно. Подчеркну, безопасно нырять только для тех, кто умеет. Осторожность еще никто не отменял. Для рыбаков здесь раздолье. Можно порыбачить со стороны зоны отдыха. Есть несколько выходов к воде с камышей и еще с одного пирса, который находится недалеко от первого, откуда мы ныряли. Также можно уехать на другую сторону озера, там меньше людей, но нет ни одного дерева, чтобы спрятаться от палящего солнца, так что выбирать только вам. В общем, подведу итоги. Здесь можно отлично провести время в компании друзей или в кругу семьи. Рекомендую посетить это место. Еще хочу отметить, что по дороге открываются живописные виды. И частенько в степи можно встретить стадо пасущихся верблюдов. Разных птиц. А я сам видел сокола и цаплю. А еще встретил стадо лошадей на водопое. Ну, очень атмосферное зрелище. впервые на моем канале обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. А на этом у меня все. До новых встреч. Комментируйте, ставьте лайки. Мир вашему дому.